Друзья, как вы поняли, в этом видео я расскажу, как покупать наши товары и услуги со скидкой до 75%. Какие есть у нас товары? У нас есть, первое, правило, тренажер. Второе, манжеты. Манжеты для тренировок. Третье, петля глиссона. Петля глиссона, это вообще таблетка для многих. Четвертое, это обучение. Каким образом это происходит? Если вы хотите купить, при, если вы хотите приобрести, скажем, тренажер правила, он стоит 100 тысяч рублей. Ну, если подробно, то это полный фарш правила, который может быть сейчас на рынке. Это полный фарш с условием, что вы можете заниматься на электромоторе самостоятельно. Об этом я рассказывать сейчас не буду. Так вот, у нас есть возможность. Мы создаем совместную покупку, то есть мы собираем заказы и совместно делаем Оптовую, сразу Оптовое производство. Скажем, вы переводите нам 75 тысяч, что составляет минус 25% процентов от стоимости. И получаете правило через 1 месяц. Уже через 1 месяц вы получаете точно такое же правило, которое стоит 100 тысяч. Либо вы переводите 50 тысяч. Это скидка 50%. И получаете через два месяца тренажер. Либо переводите нам 25 тысяч, оплачиваете 25 тысяч, скидка 75 процентов, и тренажер вы получаете через три месяца. Это наша гарантия, то есть мы являемся гарантами, мы уже более, лично я более трех лет занимаюсь тренажером, правил изготовлением, продвижением, обучением, мой партнер занимается уже более пяти лет. поэтому это относится также 25, 50, 75% к манжетам, к петле глиссона и к обучению. Точно такие же условия. Вы переводите сейчас 25%, получаете товар через месяц. Переводите 50%, получаете через 2 месяца, 75% получаете через 3 месяца. Если вы хотите купить по стопроцентной цене, вы получаете его буквально на следующей неделе. Мы его отправляем либо по готовности, когда у нас будет готов тренажер. Поэтому, если вам интересно пользоваться нашими товарами и услугами, обращайтесь и получайте нереально крутые скидки.